Ребят, всем привет, CoinList, CoinList опять у нас на слуху. CoinList первый сейл будет проводить в этом году. Долго не было их слышно, поэтому в этом видео мы с вами разберем, стоит ли в данном такой селе участвовать, будут ли иксы, и вообще, что это за проект такой, который называется Кибернетворк, насколько он интересен и какие фонды сюда занесли. Сразу, ребят, хочу извиниться за мой голос, Стал сегодня, его вообще не было, хоть немножко прорезался. Впереди выходные, слава богу, надеюсь, с понедельника уже будет лучше, а сейчас немножко придется потерпеть. Поэтому заранее извиняюсь, поехали итак смотрите первые глаза что бросается такой ли сделал ребрендинг да они будут много чего добавлять на свою платформу у них был и стейкинг, и трейдинг мы знаем с вами но ну, здесь они будут добавлять даже насколько мне известно дропы, где мы можем на раннем стадиях участвовать и проходить какие-то квесты задания как например на арбитруме, аптосе, да? И для новичка, кто первый раз видит CoinList и не знает, что такое, Я скажу вкратце, что это стартовая площадка для сейлов, то есть токены, которые появляются, листятся здесь э, на CoinList, в том числе и на биржах, но здесь мы можем купить их по очень вкусным ценам, такие, по таким в принципе, приравненным к э, тем ценам, которые заносили фонды да, или инвестора. И на выходе, э, как практика, история показывает, мы можем получить хорошую прибыль. Кто не понимает, о чем я, вот, пожалуйста, вы видите, какие проекты здесь выходили. Это EALGO, HTM, Solana, IMX, Fill, Flow, NIR. то есть, вы только вдумайтесь, вот Mina Protocol, Бико, это то я называю GAL, ICP, что стреляло очень хорошо и сильно. Можете посмотреть историю и убедитесь, сколько XO получили люди, которые на такой цели купили данные проекты. Потом CoinList пошел вниз на спад. Почему? Потому что рынок тоже пошел на спад, и, естественно, токены которые продавались в конце сейла, в конце вернее когда рынок бычий заканчивался, токены сайлы которые проходили там последние два или три я уже в них не участвовал никому не рекомендовал потому что токены разблокировка их идет позже да а это уже тупо была медвежка и в принципе не было смысла в них абсолютно участвовать но совсем другое дело сейчас да давайте об этом подробнее поговорим кто первый раз ссылка под видео будет в описании обязательно здесь регистрируйтесь обязательно регистрируйтесь потому что это как раз та возможность если вы хотите заработать 100 200 там 300 долларов если у вас больше нет вот такой лист дает такую возможность если вам повезет взять Локацию, и вы видите, что для вас этот проект подходит, то здесь на выходе вы можете заработать неплохую сумму. Логинитесь, регистрируйтесь, и здесь, конечно же, нужно будет пройти вам верификацию. Без нее, к сожалению, вас к токенсайлу не допустят Поэтому, если вы не готовы вводить какие-то свои данные, то, к сожалению, данная площадка вам не подойдет. Когда вы зарегистрируетесь, у вас будет такой кабинет вот начальная страница, да, вкладочки в Home, и здесь вам нужно будет сразу перейти вот сюда регистрация, видите, Registration of the Cyber Network, и вы попадаете на страницу сайла, здесь э, описывается, что за сайл, да, что за проект, и э, по каким датам, какие важные даты стоит обратить внимание. Сразу также хочу забежать наперед, вернее, вернуться назад, токен сайла, есть вот такая штука, вернее, кое или не они в конце уже того года ввели такую штуку как карма. И Если мы сюда нажмем, да, подробнее это вы увидите, что у меня, к сожалению, карма ноль. Это тоже они добавляли уже карму, когда у нас на закате был рынок, я в принципе ее не проходил, что, конечно же, сейчас Сильно сожалею, потому что именно карма дает вам приоритет в очереди. То есть сразу скажу, что на конлисте локацию взять очень сложно, если сказать правильно, практически невозможно, особенно без кармы, потому что людей очень много. Там было от 500 тысяч до миллиона на последних сейлов, поэтому сами понимаете, доступно и локация попадается там 5 там 10 или 20 30 50 тысяч человек максимум то у вас шансов конечно же очень мало поэтому то что раньше можно как карму увеличить сейчас временно оно не работает может откроет но сейчас если мы начнем с вами на этой площадке Делать какой-то стейкинг, делать какой-то трейдинг, оборот, да. И там по управлению governance тоже, видите, вот такие три раздела. Можете почитать, ознакомиться, за что вы увеличите свою карму и у вас увеличится шансы попадания того же токен сейла. Да, вот здесь все можете нажать, прочитать, ознакомиться более подробно, потому что это действительно... Важно. Ну и переходим в сейл. Важная дата. Крайний срок регистрации 15 мая. То есть до 15 мая вы должны будете зарегистрироваться. Как зарегистрироваться я покажу немножко дальше. Начало раз продажи 18 мая. То есть токен уже будет доступен. вот вы его купили, например, да, вам повезло взять локацию. И 18 мая я вам скажу, сколько вы токенов на руки получите. И сколько будет доступно для продажи. О самом проекте они заявляют, что они первая и крупнейшая децентрализованная социальная сеть Web 3.0, которая позволяет разработчикам создавать социальные приложения, дающие пользователям возможность владеть своей цифровой идентификацией, контентом, связанным с каналами и монетизацией. Вся эта история... В принципе, я бы не сказал, что они там первые, да, потому что для меня лично знакомые, уже это слышал. На полкадот поращения тоже сошел, пробовал где-то запустить, они, по-моему, до сих пор не запустились. Если я не ошибаюсь, на Солане что-то социальная сеть строила, в принципе, да, чего-то там, какой-то проект. Я не знаю, насколько он там сейчас успешен работает или нет. Но как бы там ни было, вот именно они, чем они хороши, что они уже рабочий проект. Они уже развернуты на таких влачениях, как эфириум киберпрофили их не как эфириум binance smart Chain и полигон это очень хорошо также они здесь пишут что уже 50 проектов существует в социальной сети кибернетворк и по состоянию на апрель 23 года насчитывает почти миллион киберпрофилей 327 тысяч из них кошельков есть активных месяц которые проводят более 7 миллионов транзакций и также они пишут, что тысяча, более 1900 проверенных организаций используют свои киберпрофили для создания аудитории, ориентированной как раз на такие на Web 3.0. Да? И включая сюда те, которые мы с вами лично знаем. А это Messari, Lido, Vanichko, MarketCap и так далее. И перед тем, как перейти к деталям продажи, здесь вам нужно будет нажать там кнопочку «Зарегистрироваться», да, если вы примете такое для себя решение. Выберите, конечно же, с какой вы страны, у вас это все уже будет, когда вы пройдете верификацию, и там вам нужно будет ответить, поставить галочки на несколько вопросов, не помню, 7, 8 или 10 Сразу скажу, что все ответы, если вы не знаете, будут у меня написаны в телеграм-канале, поэтому сразу залетайте в телеграм-канал, обязательно там найдете все ответы, чтобы вы ответили правильно и у вас был доступ к данному токен сайлу. Итак, я уже сказал, до 15 мая мы должны зарегистрироваться, 18 мая уже будет сайл. Стартовая цена, вернее не то что стартовая, а предложенная цена на такие цели именно для нас, кого получится взять локации, будет доллар 80. И вот смотрите какая история: 25% сразу будет разблокировано 18 мая, и 25% вы можете токенов сразу продать в рынок, а остальные 75% будут разблокированы в четвертом квартале 2023 года и с линейным разлоком в полгода то есть все сделано красиво грамотно в принципе та система разблокировки которая здесь есть мне очень импонирует это очень крутая не все э, токен сайлы которые проходили на коем листе могли похвастаться от именно такой разблокировка потому что именно 25 разлоков они смогут э, как минимум отбить ваше тело вложение и дальше я вам расскажу почему Далее всего кибертокен, да, вот этих в наличии будет 100 миллионов, да, ну, когда они все там разблокируются через несколько лет. Но на токен Sale выделено 3%, соответственно, мы сможем с вами купить 3 миллиона токенов. То есть 3 миллиона токенов будет на распродаже. Минимальная покупка, которую вы можете совершить, это 100 долларов и максимально это 500 долларов. Также они говорят, что когда вам выпадет аллокация, вы сможете увеличить, да, нажать, вернее, там какая-то кнопочка появится, что если вы там купили на 500, и вы хотите например на 700 у вас скорее всего будет такая возможность расширить свою покупку до 700 тех же самых максимум до 2000 долларов и я так понимаю что вот здесь они пишут что это все дело как раз и есть что они вот пишут два процента чуть ли не два процента они готовы добавить к вот этим трем на распродаже если я все правильно понимаю и доступно только тем кто будет брать конечно же токен на 500 долларов. также все это дело покупается с USDC или USDT сразу хочу сказать деньги да, отвечаю на ваш вопрос который у вас возникнет нужно ли деньги сразу заносить на площадку там, если вы хотите там поучаствовать в цели смотрите вы можете деньги не заносить если вам попадется локация вы выбираете на какую сумму вы хотите купить токены нажали например на 500 долларов все вам приходит письмо Окей, okay, вы там выиграли на 500 долларов, и чтобы оплатить вот эту всю историю, вам нужно до какого-то числа, обычно дается на это там 2-3 дня, возможно 5 дней, перевести деньги на счет листа. Вы переводите там 500 долларов, USDC или USDT, смотрите обязательно в какой сети там. Если в сети транзакция будет дорого, рекомендую перевести в каких-то токенов, потому что на листе тоже есть возможность завести какие-то токены с дешевыми транзакциями, потом там менять на USDT, на USDT или USDC. Если вам так будет выгоднее, там, удобнее, то можете этим способом воспользоваться. Но в любом случае не нужно просто так туда заводить. Если вы не планируете там стейкать или увеличивать карму или еще что-то, только то, как взяли аллокации, тогда уже можете спокойно переводить эти токены. И что с хорошего тоже хочется отметить, то что разблокировка и вообще-то экономика, она очень-очень здесь неплохая. На команду из советников выделено 15%, и смотрите, у них лог будет аж 15 месяцев. Через 15 месяцев, только после ТГЕ, у них начнется линейный разлог, который будет длиться 3 года. То же самое касается приват-раундов, да, то, что нам Необходимо знать, почему они заходили, когда у них разблокировка. И то есть вы понимаете, что мы на токен сайле, э, можем вообще не переживать с этим там, графиком 25 на ТГЕ, а через полгода, вернее, третьем квартале 6-месячный линейный обрыв. Почему? Потому что даже в приват сейла они только смогут свои токены начать продавать по маленькой части через год после листинга да, после 8, 18 мая и линейный вестинг у них аж 3 года это очень хорошо, очень круто а в бейкерах, то есть родных инвесторов ну лично мне что знакомы, это Binance Labs, это всегда хорошо Sky 9 Capital Animoca Brands и Multi Coin Capital остальных в принципе я ну, Delphi Digital еще видел неоднократно, Polygon Studios ну в общем нормальные ребята бейкеры, в принципе неплохо Далее у них на команду казначейства сразу в рынок на ТГЕ 10% упадет, да, с вот этой эмиссией, то есть 1 миллион токенов, а потом линейный разлог в течение 5 лет. И также самое вознаграждение комьюнити 12%, с 12% только 20% на ТГЕ, остальные 80%. Попозже дальше наш CoinList Public Sale, я уже сказал, да, 3% выделено, возможно до 5 увеличится и 25% сразу 18 мая можно спустить будет в рынок и потом 75% линейный разлог в течение а, 6 месяцев в третьем кварт... 4 квартале. И экосистема, да, вознаграждение вот, вот этим всем ребятам, которые там разработчики, команда и все остальное разработчики маркетинг э, на экосистему, которые тратятся на развитие проекта 3-4 процента выделено и у них здесь отдельная табличка что и когда и тоже видите партнеры там разработчики э, маркетинг и все остальное тоже по чуть-чуть по чуть-чуть там 20 процентов на такие пять процентов из этих общих 34 и вот это все поддельно то есть сами уже можете ознакомиться то есть я смотрю что токенов рынок упадет там не сильно много а можно сказать совсем мало если брать общую часть там 100 миллионов и только сколько купили там выделено было токенов в приватном раунде это можно сделать вывод что в зависимости от кого раунда например приват сайл брал токены приблизительно там, от 50 центов и где-то до доллара у нас на токен сайле доллар 80 поэтому ну, от цены x2 x3 это не так много поэтому я более чем уверен с тем с той эмиссией токенов, которая упадет я думаю, что иксы стоит ждать. Иксы где-то минимум, я думаю, от 5, возможно, 10 моменте стрельнет. И как раз вот эти 25% вы сможете отбить, что я вам ранее говорил, именно ту сумму, которую вы вложили. И потом уже вам будет капать просто как пассивный доход. Линейным разлоком и возможно в конце 23 -го года у нас уже будет бычка и возможно токен очень сильно и хорошо там постреляет. Но даже если вы например с 20% произойдет такое, что увидите, что токен не окупается, то что вы вложили. и Если цена там будет какая-то маленькая, x2, там x3, я бы на вашем месте скорее всего даже не продавал, а придержал вот эти все моменты. Потому что я более чем уверен, что данный токен с той эмиссией, которая есть, и с теми бейкерами, которые есть, я думаю, они могут разогнать данный токен до хороших значений, те же самые 5-10x, а возможно, кто его знает на обычном рынке. Первый сайл листа, возможно, поднимется какой-то хайп, да, ажиотаж. И вся эта история очень хорошо выстрелит. Поэтому, ребят, участвовать вам или нет, вы, конечно же, принимаете решение самостоятельно. Я принимаю решение, конечно же, участвовать. Но шансов все равно очень мало, поэтому не нужно сейчас там сильно кричать. Это фигня, говно, сейчас ничего не стрельнет, медвежка. Вы как хотите, я для себя принял решение участвовать. Все равно шансы очень малы, но если они будут, я воспользуюсь этой возможностью. Мне, в принципе, проект экономика, разблокировка и все остальное очень импонирует в данном проекте. И я более чем уверен, вот это затишье которое было чуть ли не больше года от Коин листа и они сейчас возвращается значит они возвращаются в тот период, в который они не просто что там уверены, да но более где-то они, может, чуть больше знают, что как раз уже нужно начинать поднимать новый, новую волну вот этого хайпа, истории, которая позволяет там миксовать данным токеном, который выходит на данной площадке. Поэтому, ребят, риски, конечно, есть, криптовалюта без них никуда, принимать их или нет. Вы выбираете сами, в любом случае здесь очень хорошо, что вы можете взять не обязательно на 500 долларов, можете просто взять на 100 долларов и посмотреть, что да и как. Поэтому еще раз повторюсь, в телеграм-канале ответы на вопросы, да, регистрация, если вы не зарегистрированы на coinlist, ссылка тоже под видео будет в описании, обязательно регистрируйтесь, ну, если видео было полезно, поддержи лайком, пиши комментарий, будешь участвовать в этом цели или нет, мне, конечно же, интересно будет почитать, ну, и на этом все, как всегда, желаю удачи всем, всем профита, всем пока!